Мир Вука. Мир Тьюна. Мир Бани. Нестабильность, хрупкость, нелинейность. Мы живем в мире хаоса? Нет. Мир только притворяется хаотичным. Он упорядочен, но экстремально сложен. Он проходит глубокую трансформацию. Требует переосмысления целей, стратегий внедрений. Какова общая черта стабильных компаний? Они умеют чувствовать будущее. Избавляться от созданного вчера трансформируют то, что хорошо работает сегодня. Они строят свое послезавтра. The day after tomorrow. Добро пожаловать на Global Inspiring Forum 2021. Доброе утро. Доброе утро, дамы и господа. Меня зовут Алена Жупикова. Я являюсь фаундером и идейным вдохновителем компании Когруп. Наша команда – это драйверы изменений, которые своими идеями влияют на качественные изменения украинского бизнеса. Сегодня вы здесь, и это значит, что вы уже за нас проголосовали своим временем. И чтобы это время провести максимально продуктивно, я в первую очередь попрошу вас поставить ваши телефоны в режим «Не беспокоить» и быть здесь и сейчас. Я хочу, чтобы сегодняшний день стал для вас точкой опоры для принятия важных стратегических решений. Я хочу, чтобы этот день сегодня стал для вас трамплином, импульсом для качественных изменений. И, конечно, я хочу, чтобы сегодня, получив ту порцию инсайтов, вы переосмыслили, каким вы хотите видеть ваш бизнес, ваши команды послезавтра. The day after tomorrow. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену сооснователя компании «Новая почта», генерального партнера Global Inspiring Forum 2021 Вячеслава Климова. Доброе утро, дорогие друзья! Для меня огромная честь выступать сегодня в качестве стартера на таком мероприятии. Откровенно говоря, когда я увидел список спикеров, я понял, что я неправильно спланировал сегодняшний день, и мне бы хотелось провести его здесь. Поэтому я очень коротко поделюсь с вами... Э, своими ощущениями или своими мыслями о том, что нас ждет и какими должны быть э, бизнесы для того, чтобы достигать успеха и в ближайшем будущем, и в более отдаленной перспективе. Э, на мой взгляд, нам с вами в очередной раз, как и многим поколениям бизнесменов до нас, э, досталось жить во времена мега-турбулентности. Давайте оценим э, мир, который бушует вокруг нас, и то, что происходит. Пандемия, э, которая драматически поменяла ландшафт, в котором живет бизнес, в котором живет каждый человек на планете. И не может не оказать долгого влияния на э, последующую жизнь, наверное, ни в одном поколении. После 30 лет относительного затишья, геополитика опять становится грандиозным фактором. Меняются лидеры, опять начинаются геополитические соревнования. Каждый из нас за 30 лет забыл слово «война». Которая опять появляется как, некая, как некий ужас и некая данность и для нас, и для наших детей, и для наших бизнесов. Технологическая революция. Технологии появляются настолько быстро и рождаются настолько быстро, что бизнесы зачастую даже не успевают отреагировать, и не только на технологические вызовы, но технологии меняют даже бизнес-модели и способы ведения бизнеса. Население планеты продолжает увеличиваться, население планеты стареет, по крайней мере не молодеет, что тот же является грандиозным, вызовом для каждого предпринимателя. Вместе с технологической революцией, или как один из элементов технологической революции, дигитал незримо присутствует во всех э, аспектах бизнеса и во всех аспектах нашей жизни. Диджитал проникает в абсолютно аналоговые сферы, и драматически их меняет. Фантастически вырастает роль социальных сетей и платформ. Это очень коротко э, те внешние данные или те данные к задачке, которую каждому из вас и каждому из нас предстоит решать сегодня и в ближайшее время и в более долгой перспективе. Каким же образом выжить в этом бесконечном цунами? А бизнесмену нужно не только выжить, бизнесмену нужно добиваться успеха в этом мире бесконечной турбулентности. На мой взгляд, ответ только один. Перманентная трансформация должна стать частью вашей ДНК должна стать вашей бизнес-моделью. Забудьте о стабильности. Стабильности нет, стабильности не будет. Постоянная трансформация – это единственный способ добиваться успеха в этом бушующем мире. Что же нужно трансформировать? Чего нужно требовать от себя, от своих бизнесов, от своих сотрудников, от себя как личности. Я вижу, что первая трансформация, которая происходит и на которую нужно реагировать, это трансформация отношения к клиенту. Старый маркетинг не работает. Старый маркетинг, когда можно было убедить потребителя в том, что ему нужен твой продукт, не работает. Тотальная клиентоцентричность. Вот что является сейчас ключевым фактором. Клиент в центре фокуса. Всегда и везде. Только так вы сможете выживать дальше. Наверное, лучший пример тотальной клиентоцентричности сегодняшнего дня – это Amazon который для кого-то является другом, для кого-то является супер угрозой, но главную ценность своей работы Amazon направляет на клиента. Именно клиент стоит в середине маховика, которым управляет Amazon. Вторая трансформация- это трансформация вашего продукта. счастью потребитель по всему миру становится все более требовательным все более капризным капризным как комплимент все более ленивым как опять-таки как комплимент поэтому базовый подчеркиваю базовый запрос к вашему продукту на сегодняшний день это легкость это скорость это доступность то, что называется в дигитале one-click, потому что потребитель уже не собирается делать больше одного клика для того, чтобы взаимодействовать с вашим продуктом. Третья трансформация – это трансформация команд, трансформация вашего отношения к командам. Главный вызов на сегодняшний день для любого бизнеса. Это охота на таланты. Никогда идея не стоила так дешево, как сейчас, на мой взгляд. Талант – это человек, это личность, которая способна сгенерировать идею и потом реализовать ее. Идей очень много, гораздо меньше дуеров до меньше перформеров. И вы должны охотиться за ними. И они вас выбирают, а не их. Деньги, уже и офисы мало что значат. Настоящих талантов интересуют вызовы, масштабные задачи, вклад, который они несут в бизнес и в изменения мира вокруг них поэтому трансформацию по отношению к командам прежде всего вам придется делать по отношению к самому себе для того чтобы привлекать этих людей и наконец четвертая трансформация на мой взгляд это трансформация бренда запрос к современным брендам и к брендам будущего это тотальное доверие это тотальная искренность и это тотальная правда. Вот что должны нести ваши бренды. Бренды – это не лого. Бренды – это не слоганы. Бренды – это то, что вы показываете потребителю и как вы абсолютно по-настоящему демонстрируете через ваше Через ваши продукты, через ваше отношение к потребителям. Друзья, сегодня неимоверные спикеры. Сегодня фантастические мыслители, философы и практики. Я присоединюсь к Алене в своем пожелании, чтобы этот день не стал для вас или не закончился для вас очередным конспектом. Которые вы запишете за этими блестящими спикерами. Я хочу, чтобы завтра утром, сегодня вечером, вернувшись из этого зала, вы немедленно приступили к трансформации собственных бизнесов, немедленно приступили к трансформации самих себя. Успехов! Спасибо большое, Вячеслав.